Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Радагаст, И на прошлой неделе мы с вами обсудили разные методы работы с клише и шаблонами. А именно их конструкцию, неконструкцию, деконструкцию и реконструкцию. Как верно заметили в дискуссии и в комментах, за бортом пока остались всякие там инверсии и субверсии. Но этот гештальт мы закроем когда-нибудь потом. Да и вообще, тема это обширная, вплоть до полной необъятности. И возможно в следующий раз... Не знаю, может надо будет не только и не столько вообще там по подходам и потому, что за ними стоит пройтись, а более приземленно с упражнениями, что вот, скажем там, мы хотим пиратов, хакеров и парапанк. И давайте вот вести деконструкцию каждого пункта, на какие элементы они раскладываются, как они взаимодействуют, что будет, если элементы эти слить в одну систему, что на что там наложится и как оно будет работать. Но это как бы на будущее затея так. Сегодня хотелось бы взять одно такое клише и поднять его вот в рамках ролевых игр. В том числе просто потому, что мне пришла в голову хорошая идея буквально пару дней назад. Шаблон этот темница, а именно темница, в которой должны сидеть герои. Не обычные люди, не комонеры, не тардеки, не васяны, а именно герои с какими-то пропорциональными сеттингу суперспособностями. Что такое вообще темница? Если деконструировать с помощью Википедии, то окажется, что там целая наука такая есть, Тюрмовидение называется. И вообще их там куча разновидностей, ну и как бы понятно, что долговая яма это совсем не то же самое, что концлагерь. Но вообще это такая система наказаний, которая обладает несколькими очень желаемыми свойствами. Во-первых, это действительно наказание. То есть, как бы люди не любят сеять в заперти, это их ограничивает и это их наказывает. То есть, ну, обычно что-то нехорошее они сделали в прошлом и вот за это их вот посадили и вот они мучаются. Это раз. Два, что э, такую вот э, систему тю тюрьмовую или темничную, ее легко квантифицировать, как-то поделить, создать какой-то спектр тяжести. И в идеале может быть ну, практически по одной и той же системе. Там могут быть и люди, которых посадили на, на день протрезветь, на 15 суток за хулиганство в, в трамвае. И люди, которых посадили там на 15 или на 50 лет, или там на сколько еще сажают, за там за убийство, или там за что-нибудь такое существенно более тяжелое. Это два. Следующее, что его легко контролировать. И кого-то как бы можно посадить там в одиночную камеру на хлеб и воду, кому-то наоборот там создать условия доступ к библиотеке, например. Научить читать, писать, шить пальто, валить лес, что угодно. Кто-то там обязан молчать, кому-то нельзя гулять и так далее. Все это, в общем-то, настраивается. И всем или почти всем нельзя просто взять вот так вот, встать и уйти оттуда. Иначе это не темница, а, извините, проходной двор какой-то. И, наконец, после него можно все восстановить. То есть, если кому-то там за нарушение закона, скажем, руку отрубить, а потом окажется, что он не виноват, то, ну, можно будет только извиниться. Ну, у нас еще там реабилитированным бесплатно в автобусы дают покататься. Ну, тоже как бы так себе радость. Из-за стенок можно выпустить в любой момент. И человек, по идее, будет как новенький. И можно будет его там обратно к цивилизации подключить. Это, конечно, только по идее так. То есть, там много чего э, бывает. Есть и такие, кого заключения... Только э, закаляет и ужесточает. Есть те, кого он там, чуть ли не с ума сводит. Есть и много обратных случаев, когда там находят веру и чуть ли не в монахи уходят. Потом. Но так вот вообще считается, что легче от этого восстановиться, чем от там, вы, выколотого глаза, порванных ноздрей, отрубленной руки, клейма на лбу или еще чего-нибудь такого. Дальше мы этот пункт будем пропускать. Тут как бы и так всего э, ясно. Не все эти пункты были всегда одинаково важны. Скажем, вот есть мамертинский карцер, Тулианум, одна из самых старых темниц, сохранившихся сейчас там музей. Это он был просто местом, где собирали пленников и прочих, ждущих следующей процессии триумфа людей, после чего все они вот шли в этой процессии триумфа и шли в жертву. То есть как бы восстановление вообще как бы роли для них ну, никакой не играло. В лондонский Тауэр, наоборот, люди э, заточались там кто на месяц, кто на 20 лет, э, в зависимости от того, кто там был больше э, у, у власти. И э, успешно потом оттуда выходили. И э, бывали такие случаи, что вот там я вот столько-то лет сидел, как раз вот книжку написал, вот выпустили, можно сразу издавать. В русских тюрьмах колодников, скажем, не кормили. Они сами должны себе были зарабатывать, там, милостыни или еще как. Исправительный вообще вот аспект с моделью, когда заключенных методично заставляли работать, содержали вполне цивильно и отпускали, когда те достаточно долго хорошо себя вели, он появился только вот сравнительно недавно, к концу 18 века в Нидерландах, в генском Maison de Force. Что меняется в этом, если мы хотим заточить героев или даже монстров? Давайте деконструировать. Во-первых, является ли заключение действительно наказанием? Если у нас это какой-нибудь там, я не знаю, лич или демилич, физическая часть которого и так все равно должна лежать на месте, а эфирная и так бродит где хочет. Что если это маг-исследователь, заточенный в башне? Так ли уж ему нужно эту башню покидать? или когда ему захочется с кем-то пообщаться, то вот у него зум или там что у него, палантер, э, по которому он там к магическому интернету подключается и общается со своими знакомыми саруманами. Настройка тяжести тоже как бы не всегда работает. Если мы за что-то там, за какое-то э, э, за какое нарушение закона сажаем на полвека, скажем, то сажать на полвека тысячелетнего эльфа это совершенно не то же самое, что человека. А если это орк, то орк как бы вообще столько не живет. Демоны же с другой стороны. Тоже как бы их можно сажать за что угодно. Но они вообще как бы, как бы немножко чуть-чуть бессмертны. То есть их там хоть на тысячу лет сажай, выпустишь, они тут же за старое возьмутся. То есть уже как бы вопрос того, зачем сажать. То есть если у нас есть какой-нибудь там сукуп, то, э, ну, выпустишь ты вот через тысячи лет, ну, ну, то же самое будет, тот же самый суккуб. То есть, возможно, для них э, именно вот система темницы, система заточения не имеет смысла вообще. Ну, если вы этого э, сукуба или как, кому нибудь какого-то другого демона там не э, представите, что-нибудь полезное там делать, пока он сидит. И самое важное, контроль. У героев и монстров есть суперспособности, которые этот контроль сильно, значительно усложняют. Если брать, вот скажем, пятерку по темелии драконов, то даже самые начинающие кастеры могут заклинаниями нулевого уровня создавать иллюзии, тушить или зажигать факелы, не подходя к ним вплотную, кидаться небольшими молниями и обмениваться сообщениями на расстоянии. Первое заклинание превращения, там это первый круг. Первое заклинание открывания любых замков, это второй круг. На следующем там уже можно отменять чужую магию, дышать под водой, летать и так далее. Это я только начал. К восьмому, девятому кругу там не просто по планам ходить можно, как по газону у себя. Их можно создавать. И в том числе, кстати, как раз для заточения кого-то. Удерживать вот продолжительно высокоуровневого мага, это очень непростое дело, если вообще выполнимое. А ведь подземелье и драконы это далеко не самое страшное вообще в плане вот личной мощи из того, что у нас в ролевых настольных играх есть. Если так абстрактно взглянуть, то есть четверка стратегий воплощения темницы для героев. Стратегия номер раз. Карточный домик. Темница делается с расчетом на обычных людей, и если туда почему-то попадают герои, то они так же легко в нее, из нее выходят, так же легко, как туда попали. Но вот за стенки Занзера мы э, с вами недавно разбирали. Это мягкий вариант такого карточного домика. Иногда жанру нужно именно это. Если у нас главный герой это доктор Кто, или Джеймс Бонд, или там Люпин Третий, если их можно просто вот закрыть на замок, и все, с ними они уже дальше никуда не убегут, то это плохой сюжет. Он сильно выбивает фанатов из колеи и никого не радует, никого не развлекает. Вторая стратегия. Новый закон. Это когда вводится, так вот, добавляется какой-то закон мироздания новый, по которому темницу просто вот покинуть нельзя. Вот, скажем, в сеттинге «Планшафт» есть... Э, есть лабиринты. Это такое хитрое место в глубине эфирного плана. Ну, это фактически несколько деми планов, связанных между собой, в которых просто не действует никакая магия, позволявшая бы оттуда выбраться. Иногда это достигается наложением какой-нибудь печати, схемы, заклинания или проклятия на заключенных. От там обруча на шею взрывающегося до просто блокирования магии. Вот, скажем, в Экзалтыдах там есть Малфей, такой план, созданный из э, э, тела поверженного короля изначальных, и ритуал помещения туда включает накладывание связывающих клятв. Следующая стратегия – это гонка вооружений. То же самое, только по правилам. То есть, как бы, вот, мы боимся, что воины побьют стражников, пусть стражниками будут балоры. Боимся, что воры вскроют замки – Ставим дорогущие замки с эпичными классами сложности, Боимся магов, вся темница помещается в зону антимагии. Так вот сделан, скажем, Азкабан у Роулинг, ну и у Ютковского тоже. Только там дементоры вместо балуаров. И вообще эту стратегию выбирают очень многие авторы книг и фильмов, потому что она объясняема, она, она как-то вот сама имманентно правдоподобна. Если такую темницу хорошо продумать, то из нее можно будет также правдоподобно сбежать, как сбегали, в общем-то, из того же Аскабана. У Юдковского это, конечно, там в 10 любопытнее сделано, чем у Роулинг, потому что он, э, ну, он мало чего сводит к а вот магии, и э, поэтому читается такое фэнтези почти как научная фантастика. В One Piece, скажем, тоже там темница выложена из антимагического кирпича особого. Но методы тоже как бы, найти можно. Но можно также и сложать. То есть, вот, скажем, есть такой мультик про аватара Аанга. И там есть вот Их там отправляли на э, железный корабль, из которого они не могли выбраться. Потому что там как бы железо и вода. Их сгибание не действует ни на ту, ни на другую. Потом по мультику сделали фильм. И в фильме корабль, ну, почему-то так вот они подумали и заменили корабль каменоломник. И хитрый план побега заключается просто в напоминании аватарам заключенным, что чуваки, вы же как бы земли сгибатели, а вокруг вас что? Вот это вот вот это вот что? Это земля! Земля! И получилось вместо правдоподобия сюжетная дыра. Не единственная, впрочем, в этом фильме. Следующая стратегия это личная темница. То есть в чистом виде это вот э, шаблон очень-очень старый, заточение джинна в бутылку. То есть оно работает только потому, что джинны, они газообразны, и они помещаются в бутылку, и в таком виде им не хватает чисто физической силы вытолкнуть или там отвинтить ее, поэтому они сидят и ждут, пока кто-то сорвет крышку, или там наступит на саму бутылку, или пока она сама не развалится. Такое любят в сказках, и такое очень любят в комиксах. Вот, скажем, в Марвеловской вселенной есть злодей по имени Меченый, который может там с, аб с абсолютной точностью метать вещи. И его держали в комнате без мебели и кормили мягкой пищей сквозь трубочку. Как он сбежал, он э, выбил себе зуб об стену и этим обломком убил зашедшего к нему стражника. Все, как бы, все правила на месте, все, э, все складывается, все очень логично для тех, кто его туда засунул, и очень логично для него, который вот э, таким образом сбегает. Э, там джаггернаута, которые способен разгоняться э, до неостановимой скорости, держат в полной неподвижности. Магнета, управляющего железом, посадили в темницу из пластика. ДЦШного злодея по имени Туман флэш запечатывает герметичную камеру. Ну и так далее, и тому подобное. Все это транслируется на ролевые игры один в один, и здесь можно использовать любую из четверки стратегий. Однако есть еще один метод, который годится далеко не всем, но сулит много-много радости тем, кому он понравится. Когда-нибудь я, может, и сам соберусь это поводить, но пока что отдаю эту идею вам в подарок. Значит, идея проста, как все гениально. Сделайте из дизайна темницы компанию. Сессия номер раз. Банду орков первого уровня ловят герои и сажают в обычную темницу. Ну такую большую комнату, в которой уже сидят там, не знаю, местный алкаш, буянивший вчера и разбивший нос племени шерифа, и мухлевавший с весами продавец арбузов. Охрана получается, двум стандартным турдеком стражникам Тоже первого уровня, с соответствующим бюджетом из железного лома и мешка картошки. И дальше запускается, собственная игра. Стражники описывают, какие меры они считают адекватными для содержания орков-бандитов, а бандиты потом делают все, чтобы сбежать. Ну и, наверное, сбегают. Я бы поставил на бандитов, хотя, как бы, вот, вот тут уж я бы точно конец не, не фиксировал с подготовкой. Сессия номер два. Там же, те же, 10 лет прошло, новое поколение бандитов, только уровнем выше. Ну и тюрьма уже получше, каменные стены, железные засовы, стражники в две смены и так далее. И опять, стражники описывают, как они себя ведут, что они делают, как они делают так, чтобы оттуда сбежать было нельзя, а бандиты как пытаются сбежать. Спустя несколько итераций ситуация будет куда сложнее, потому что с получением печального опыта охранники будут все лучше и лучше исключать опасные моменты. Но с ростом уровней складывающиеся равновесные моменты тоже будут развиваться а растущие способности воинов, волшебников и виртуозов, заточенных в эту темницу. Возможно, даже для игры это больше подходит на форуме или в каком-то таком месте, чем для игрового стола. Возможно, с двумя разными мастерами. Возможно, нужны две игры на каждую сессию. Одна такая медленная, э, скрытая для стражников отдельно, а потом уже такая интерактивная, динамичная, за столом для э, бандитов. Возможностей тут с одной стороны уйма, и играть в это можно многими способами, по многим системам. И получаться, я думаю, будет весьма, ну, гораздо веселее, чем просто мастер, который сидит и так выдумывает, а чего же такое, вот как бы вот как бы нам организовать э, темницу вот для таких-то героев, для злодей. Но, с другой стороны, мало что можно на эту тему записать заранее. Это вам не линейный модуль, это, это полная, так сказать, его противоположность. Поэтому и я лично думаю, что я как бы не пойду дальше с оформлением и публикацией этой идеи. С вами поделился уже и то э, хорошо. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще в следующую пятницу.